Вот Когда цепляете вместе руки и вместе ноги, тут поворачиваешься на бок и тянется кайфово, кайфово тянется один бок, потом поворачиваешься на другой бок. Прям можно не переворачиваться, а вот так вот раз повернуться О -о -о, и потянуться. можно. Сейчас самое время наступила погода, огонь. Не жарко, не холодно. Направила заниматься на улице. Супер! Пока время 2 часа, солнышко светит, а жары нету, Супер! Первый раз так тянусь, четко получается тянуть конкретно. Правая рука тянется от локтя, лопатка, до спины. И в, космос. И в космос. По диагонали конкретно работа идет. Вот у меня чувствую, что тянется левое плечо, хочется его потянуть И по диагонали. Сейчас работа идет именно с левым плечом.